цели, ради которой вы живете. Если у вас нет такой цели, то повседневная суета остается лишь суетой. Мы забываем жить, мы забываем радоваться, мы забываем делать какие-то классные вещи, потому что мы не понимаем, ради чего мы живем. И много написано статей, много написано классных видео сегодня на Ютубе, и везде полно, да, о том, как важно ценить момент, о том, как важно жить в моменте как важно ставить цели как и, и как бы все хорошо все правильно только если разбираться более детально как психофизиолог вам... вещи. в нашей голове очень много информации наш мозг воспринимает ее просто хватает все как как маленькие дети хватает все подряд, чтобы они не понимают, зачем. Например, они там любят чипсы, любят там какие-то конфеты, все что, все, что сладкое, все, что неподходящее. Да, Также и наш мозг. Есть так называемое понятие клиповое мышление. То есть он это сейчас просто такая проблема даже в вот 21 веке. <coughs> Информации много, и мозг на подкорку просто все подряд хватает. И люди не понимая, а еще плюс убеждения – что надо обучаться, что, что надо учиться, что надо знать то, это, десятое, пятое. Люди, не понимая этого, распыляются, много учатся. Или если не учатся, то просто слушают информацию пустую, не понимают зачем. Ну зачем? Потому что у человека нет большой амбициозной цели. Каждый, кто на нас навешивает э, какую-то информацию, у него есть своя определенная цель – взять наш ресурс. Да. Ресурс — наш мозг, наши деньги, наше тело, наша энергия и так далее. Поэтому, когда у человека нет своей цели, он, по сути, является зомбированным. Он, по сути, является человеком этой матрицы, про которую вы знаете, знаете фильм «Матрица», смотрели, читали и так далее. Поэтому, когда у человека есть своя конкретная амбициозная цель, цель жизни, есть цель на вытянутую руку, вот цель на вытянутую руку, вот… Ближайшее, то, что вот у вас вот, вот тут, есть план на день согласно цели. Тогда вы держите фокус внимания на том, что вы, вы, что вы достигнете. Итак, как поставить свою большую амбициозную цель? Во-первых, ее вы сами не поставите. Даже если, ну, есть, конечно, люди такие, знаете, осознанные, если есть правильные вопросы, то можно письменно, отвечая на вопросы, ответить себе. Можно. Некоторые люди могут это сделать самостоятельно. Большинство же случаев это сложно. Даже я, которая уже знаю, как коуч, консультант, психотерапевт, и то мне проще ответить на вопросы, которые задает мне коуч коллега. Потому что там возникают моменты, где... Ты поймаешь себя на каких-то глюках, каких-то ограничениях, каких-то затыках. И в момент вот этой постановки большой амбициозной цели ты, по сути, убираешь препятствия, которые тебе мешают этого, делать какие-то повседневные действия. Поэтому большая амбициозная цель – это цель вашей жизни. Это цель, которую вы таким образом построите, что вы увидите себя уже в конце жизни. Вам хорошо бы посмотреть на то, что вы делали. Это, это классная штука, однажды сделав ее, а если вы сделаете через линию жизни, через НЛП практики, если вам повезет попасть на хорошего специалиста на такую технологию, о это, это вообще супер. Можно ее, конечно, делать, лучше ее делать в офлайн, один на один, и я это делаю на своих тренингах, и после таких, таких тренингов, после таких простроек люди уже навсегда меняют вектор своей жизни в ту сторону, в которую им надо, и они не шарахаются из стороны в сторону, и не выполняют цели других, они идут по своей цели. Можно, конечно, делать и онлайн. Онлайн немножко будет по-другому, надо будет простроиться, но можно. Так вот, большая амбициозная цель – это цель вашей жизни. Потому что каждый божий день вы делаете какие-то дела. Вы стоите по утрам, вы куда-то бежите, что-то делаете. В лучшем случае у вас есть дневник успеха, где вы отмечаете план, что вы сделали, за что вы благодарны, как вы продвинули свои цели, что вы будете делать завтра и так далее. То есть это результат, анализ действия промежуточных достижений ваших целей. Это Так делают люди успешны, так делают люди, которые достигают в этой жизни многого. На фоне большой амбициозной цели, когда у вас есть цель жизни, вот эта цель семидневного характера, которая вас вдохновляет, будет помогать вам держать фокус внимания, чтобы не поймать э, в свои сети меньше, меньше информации. То есть это клиповое так называемое мышление. Кто хочет, погуглить, это, все есть в интернете, расписано все. Так вот, чтобы не раздавать свою энергию налево-направо, важно иметь свою амбициозную цель. И когда у вас есть ближняя цель, потому что можно поставить, там размечтаться и все. И расслабиться то есть такую цель можно поставить и тоже ничего, как бы само она приходит приходит все равно приходит люди все равно что-то делают, появляются какие-то люди ситуации все равно что-то что-то приходит но приходит четко и понятно когда у человека прописан план своих действий потому что когда у мозга есть план э, вам некогда распыляться налево-направо вы знаете для чего зачем что вам это даст потому что у вас уже прописаны эти Свои хотелки правильно сформулированы, без них никуда, с них все начинается. И вот когда вы после этих хотелок прописали свою амбициозную цель, и у вас есть план на 7 дней, и у вас, план на каждый день, есть цель на 7 дней ближайших, ох, как у вас все хорошо получается идти, потому что вы держите фокус внимания на том, что нужно вам. А вы знаете, что там, где фокус внимания, там ваша энергия, правда? Поэтому желательно чтобы у вас была эта большая амбициозная цель, цель вашей жизни. Да, там получится и с миссией разобраться. Когда вы попадаете в такую, к такому специалисту, вам помогут и с миссией разобраться, и понять, почему у вас не получается. И, и там вы по ходу простройки этой большой амбициозной цели вы, естественно, и закроете вопросы ограничений, страхов, из-за чего у вас не получается, внутренних конфликтов, самосаботажей. Да, это серьезная коуч-сессия, и желательно, конечно, попасть к ну, специалисту, который вам поможет со всем этим разобраться. Так где же взять силы для достижения своих целей? Первое – это большая амбициозная цель. Она вам дает огромную энергию. Вот когда вы знаете зачем, она вам дает огромную энергию. Дальше. У вас есть ближняя цель на 7 дней. У вас, например, например, вы решили делать бизнес, и вы знаете, какие действия вам нужно сделать. Например, вам нужно найти партнер. Где? У вас должен быть какой-то список, там, не знаю, у вас должны быть какие-то понимания вашему мозгу, логическому, да, трезвому рассудку, откуда вам взять этих людей, что вам нужно сделать, куда пойти и так далее. И у вас стоит цель. Ага, на этой неделе за 7 дней мне нужно там, например, там 20 человек там, с кем-то пообщаться. Любой это бизнес. Это бизнес э, коучинговый, с клиентами вы работаете, психологи, да. Это бизнес МЛМ, например, вы работаете с везде ну, с партнерами, с клиентами. Везде у вас есть, у вас везде должен быть план. То есть мы люди, все работаем с людьми. Практически большинство людей, их цели связаны с другими людьми, поэтому через людей мы строим свои цели, мы зарабатываем деньги. Наши клиенты – это наши деньги, да наши партнеры – это наши деньги. Если это отношения, значит, вы прекрасно понимаете, что для того, чтобы выбрать, нужно выбирать, сколько людей вам нужно пересмотреть, увидеть, побывать с кем-то где-то, ну, чтобы выбрать того мужчину или женщину. Если вы женщину, то вы мужчину выбираете, если мужчина, то вы женщину выбираете. Да? То есть у вас должно быть все равно вот, большое количество... Само не упадет, запомните. Не упадет само. Поэтому, когда у вас есть такая цель и есть план на жизнь, у вас должно быть прописано, насколько вам человек нужно, допустим, в неделю привлечь своих каким людям вам нужно обратиться, куда вам нужно пойти, куда нужно поехать. У вас должно быть четкое понимание и расписано, что вы будете делать. Потому что это результаты маленькие, которые приведут вас к тому большому результату. Вы поставили, допустим, цель там, заработать, там, поднять свои доходы там, в три раза. За счет чего? Вам должен быть план действий. План план действий. Вот так, по-другому не бывает. Опять же, вы можете делать самостоятельно, вот э, одним уже обычным способом, как вы делали, но хочу вам напомнить, что то, что у вас сегодня есть, это результат ваших действий неэффективных. Поэтому нужно найти того человека, который вам покажет, какие движения вам нужно сделать еще, чтобы ваши действия были эффективны и привели к результату. Все просто, правда? Поэтому первая большая амбициозная цель, однозначно, неважно, чего вы хотите достичь, здоровья в отношениях, в деньгах, неважно. Конкретная цель на 7 дней, на вытянутую руку, Критерии достижения цели, план действий на каждый день и поддержание себя в постоянном балансе. Что я сделал, за что я благодарен, что я сделаю еще. Ребят, вот казалось бы, простые вещи, да? Но ведь большинство из, их, из, из нас этого не делают. Я делаю, потому что я вас обучаю, потому что я, уча вас, на, заодно научаю себя. У вас должен быть фокус внимания на том, чего вы хотите. И зачем вам это надо. Поэтому без этой цели все движения распадаются аж бегом. Поэтому, кто еще не успел ко мне попасть на коуч-сессию, милости прошу. Стучитесь, проситесь, будем разбираться. И таким образом, друзья, я завершаю сегодняшний маленький эфир и напоминаю. Большая амбициозная цель – это цель вашей жизни. Раз. Цель на каждый день, цель на вытянутую руку на 7 дней – это два. План на каждый день с четким анализом действий, а что у вас получилось, что получилось хорошо, чего не получилось, и что вы можете сделать сейчас. Конечно, благодарность каждому дню, конечно, умение обращаться с собой, со своим телом, со своими ресурсами, с людьми, открытость, легкость, улыбка. Само собой, это даже по умолчанию. Но вот главное, это структура в голове должна быть. Если нет этой структуры, если нет плана на каждый день, если нет большой амбициозной цели, вы будете откладывать, вы не будете делать, вы будете находить себе отмазки, потому что мозг привык действовать по сибурде, симуляция бурной деятельности. У него информации немерено. Спасибо большое за ваши смайлики у нее этой информации немерено, клиповое мышление считывает, ой, тренинги ищет ой, знания ищет те, ой, ту информацию. Нет, мои хорошие, действия, еще раз действия. У кого нет большой амбициозной цели, цели на 7 дней, считайте, что вы зря прижигаете свою жизнь. Кто еще не попал на большую стратегическую сессию постановки цели своей жизни, welcome. Не ждите. Время щелкает. Это самый невосполняемый ресурс. Надежда Новосельская, психолог, коуч, была с вами на связи.